Значит, вот, ребята решил снять видео тем, кому, может быть, будет полезно, кто будет выставлять балансирный вал. Значит, здесь вот эти меточки. Вот их можно перепутать на 180 градусов, можно ошибиться. <coughs> как, в принципе, мне и сделали при прошлой замене ремней. Он у меня был установлен вот так вот. Чтобы разобраться, как это все таки правильно выставляется, даже не нужно выкручивать болт, который там спереди идет двигателя под выпускным коллектором можно просто всего лишь поставить, чуть точнее отклонить шкив и он проворачивается в обратную сторону от метки либо влево, либо вправо то есть при правильном выставлении вот он, сейчас правильно поставил он будет наоборот стремиться к этой меточке, вот эта метка будет стремиться к этой вот допустим вниз я проверну он обратно тянется если вправо, то он снова идет к ней это правильное выставление меток.